Mm. <music> Журнал Казанского Федерального Университета «Лобачевский журнал of Mathematics» с 1995 года публикует научные статьи по широкой математической тематике и в том числе охватывает области научных интересов великого русского математика Николая Ивановича Лобачевского. У нас уже издавались журналы по математике, но не было журнала, где бы упоминалось имя Лобачевского. Главным редактором этого журнала с самого начала был академик Сергей Петрович Новиков. Это московский математик, выдающийся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 цель также повысить узнаваемость и рейтинг журнала ученые записки казанского университета эльвира зорина универньюз